Привет, ребята, у нас сегодня 21 день. Сегодня должно быть вылупляться яйца. И вот смотрим, что у нас сейчас первый проклев заметила. Сейчас покажу вам. Вот, ребята, первое что-то такое. Трещина прошла. Больше пока не видать, но это было первое. Ждем дальше. Так, ребятки, вот еще проклевы. Три. 4 тоже начинает слипать, слипать, слипать, слипать, слипать, слипать. пытается их оживить ну ничего, вот это среагировало на да. мое ну время уже почти 11 часов вечера 12 уже день. 12 час сегодня 21 день завтра уже будет 22 -й. ну наверное скорее всего ночью будет лупиться Можем не под, спать. Либо под утро. Ладно, ждем дальше. Так, ну, открываем инкубатор. Я сегодня принимала роды. Так что я уже сегодня... Ой, ты мои хорошенькие. Иди ко мне, Мазачик. Привет, малыш. Раз. Привет. Два. Так, вот это вот. Раз. Раз это закрываем включаем и поехали птенчики мои Держу. Да. теперь мы их отправляем греться вот так. Оп, оп, оп. я так думаю что сейчас они уже бежать чистенький какой как тенчик пушистей? Не надо держать. Ой, да. Ой какой. Перь. Перь. Вот. Смотри, он может с этого прыгнуть. Тихо, за. да. Давайте как. Вот, ребята. Половина уже будет. окошко замотнено. Плохо видно. ну давай маленький давай тушься ему снимать вообще неудобно температура температура отыграет 36 и 4 где-то там сразу окошечко, видите, запотевает, влажность повышается, как только начинает лупиться. Так, ну что, ребят, по инкубации, в общем, результаты, скажу вам такие, из 30 из вывелось только 20. Почему это вывелось? Ну, это, скорее всего, связано было из-за скачков температуры, потому что отопление у нас на дровах, а ночью Бывало, что мы не топили, и скачки большие, температура были. Ну, короче, э, инкубатор очень связан от температуры в помещении. И все эти скачки, перепады, он как бы ну, реагирует на них. Вот, следовательно, лучше этим инкубатором выводить э, ну, дома, где постоянно температура. Тогда, наверное, будут результаты более лучше. Ну, и инкубатор сам по себе, он стоит что-то около половиной тысяч, не сушка. Вот. Также, ну, яйца были еще, кстати, у нас не все правильной формы. Там некоторые, то есть, ну, попадались, были круглые такие прям. И, скорее всего, не хватило кислорода, и они просто птенцы задохнулись. Вот. Что еще касается по инкубации? Инкубация началась 21 числа ночью, прямо в 12 часов, там в час что ли. вот И до 22 числа, до вечера они все проклевывались. И вот последний вот этот проклюнутый, который был. Сейчас я вам покажу. Он был что-то у него с лапами, короче, непонятно. Вот. Ну, еще были такие там 2 или 3 птенца тоже. Плохо ходили, но мы вот подвязали им эти, сделали ходунки такие, типа сейчас вам покажу. Вот они вроде более-менее, а вот этот что-то не желез походу. Вот, Кто-нибудь, кто знает, что было у вас так или нет, что с ним делать, может просто сразу же выкинуть или нет, или может все-таки станет на ноги, Напишите в комментариях. Вот такие ребята птенцы. Вот он коллега какой-то, которого я вам хотел показать лапы у него что-то какие-то они не стоит он на них только вот сидит и все мы ну, подвязали эти ходунки но что-то походу это уже не жалеется, так он все вот в тарелке уставишь он ест клюет а ходить вообще не может вот этот последний был только менял газетку недавно, опять обосрали. Так, вот такую поилочку сделал. Вот с крышки. Вот опять наложили походу. Температура где-то у нас 35 градусов сейчас. И нам уже третий день пошел. Пали, патри, патри, Цыпа-цыпа-цыпа. его уже, кстати, сюда. Некоторые. цыпа цыпа цыпа цыпа патри, патри. Патри, патри, патри. Ну, сварил им короче то каши такой пшена короче с кукурузной вот, едят и корм даю сейчас покажу как и корм корм называется солнышко для цыплят андишат и цесарок». с первых дней жизни короче ну, вроде едят Труим еще желток, ребята. Куда ты хотел выбрать звери ну лук. О, запрыгнул куда? Ну-ка обратно давай. Скалолаз. Опять ТРС. Ну и куда мы собрались? Ты же броллер, ты не должен бегать, ты должен стоять. Вот такие у нас цыплятки. Потом сниму видео еще, как они подросли. Так что, ребят, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте обязательно. А, вот, еще пропаивал их, короче, глюкозой первый день. Одну таблеточку глюкозы дал. Вот, что еще им давал? А, все, больше ничего не давал. Давал, короче, желток умельченный, творог давал. И лук мелко порезанный ну, вот эти зеленые листочки все больше пока ничего не давал все кушают, особенно кукурузу бывает даешь вот эту консервированную пробовал так ради интереса на вот сейчас в этом на третий день А не за нее прям у меня борьба была короче за эту кукурузу вот. так что всем пока и не забудьте подписаться ставьте лайки или дизлайки кому как